Всем привет и сегодня я расскажу про замечательный продукт под названием цинк цинк с витамином С – это продукт который компенсирует дефицит цинка в организме как это можно заметить у многих из молодежи есть прыщей и так далее то есть это помогает очень хорошо очистить лицо ну, безусловно в молодом возрасте гормональная активность большая при дефиците цинка начинается много проще. очень хорошо помогает вот второй момент очень ярко влияет на половое влечение. то есть могу заметить и по себе и по своим там, членам команды кто пользовался цинком работать не получается нормально. Мысли только в одном направлении. Поэтому, если вы хотите правильно направить свои мысли в это направление, в направление полового влечения, очень рекомендую цинк с витамином С. Это такие конфетки, которые просто рассасываешь на языке. Там хорошая дозировка витамина С. Там другие компоненты условно-секретные. И сам цинк. И вот до 6 штук в день, если рассасывать, то эффект очень интересный, как на мужчинах, так и на женщинах. Поэтому, если хотите с этим а, поиграться, хотите а, добавить а, больше тестостерона в организм, да, скажем так, больше его вырабатывать, то обязательно попробуйте цинк.